Праздник весны отметили в Институте филологии и межкультурной коммуникации. У нас душа же поет, мы же сами из СНГ танцуем, всегда радуемся. Будущие педагоги и психологи в профильной смене КФУ. Очередное заседание Президиума Лиги студентов. Привет. В эфире «Универньюз», а в студии Зарина Ахмадулина продолжается рабочий визит делегации Казанского университета во главе с исполняющим обязанности ректора Дмитрием Таюрским в Узбекистан. В ходе визита делегация должна посетить ряд министерств и ведомств. В частности, участники делегации посетили Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, где стороны обсудили вопрос открытия филиала КФУ в Джизаке. Напомним, что филиал планируется открыть 1 сентября текущего года. Проект был инициирован бывшим ректором КФУ и Шатом Гафуровым. Решение о создании филиала принято в рамках укрепления и развития долгосрочного сотрудничества России и Узбекистана в сфере образования и науки. 22 марта прошло торжественное открытие профильной смены ежегодного научно-просветительского лагеря для учащихся 10-х-11 классов Республики Татарстан на базе Казанского федерального университета. С 21 по 27 марта на территории оздоровительно-образовательного центра «Дуслык» пройдет профильная смена для учеников старших классов школы. Казанский федеральный университет совместно с автономной некоммерческой организацией «Казанский» «Открытый университет талантов 2.0» создали все условия для профессионального самоопределения учащихся общеобразовательных учреждений. Для того, чтобы попасть в лагерь, нужно было не просто стабильно хорошо учиться, но и быть победителями или призерами межрегиональных олимпиад КФУ по профилю педагогика или иных профильных олимпиад, а также быть максимально занимающими интересованными в психологической и педагогической деятельности. Во-первых, мы вообще полностью организуем эту смену. Она у нас называется Soft Skills Hub. Мы готовим детей к тому, чтобы они у нас продолжили обучение по программам образования в полилингвальной образовательной среде. И в рамках этой программы у нас предусмотрены занятия по основам проектной деятельности, тренинги по soft skills, по основам педагогики, предусмотрена самостоятельная работа в проектных группах, ну и, конечно, развлекательные мероприятия, которые тоже необходимы детям. Программы профильной смены были разработаны непосредственно Институтом филологии и межкультурной коммуникации и Институтом психологии и образования. Данная смена представила участникам на выбор два направления soft и «Инсайт». Каждый факультет набрал в своей по 40 человек. Общее количество учащихся составило 80 человек. Отметим, что конкурс был жесткий. Отобрали лучших из лучших ребят по республике Татарстан. Отбор проводился в рамках конкурса. Приказом по университету было назначено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 Приемлемым принять участие в таком замечательное мероприятии. Интерес будущих светил педагогики и психологии обусловлен рекордно большим количеством поданных заявок и активным участием во всех тренингах, мастер-классах и проектных деятельностях в рамках данного лагеря. Участникам смены представлен хороший шанс усовершенствовать свои лидерские и коммуникативные качества, а также прослушать множество интересных, познавательных, профессионально важных лекций от спикеров университета. Казанский федеральный университет на протяжении столетий занимается просвещением школьников и студентов. И каждый из проектов направлен на улучшение образовательной системы и получение необходимых навыков для подрастающего поколения. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. Состоялось очередное заседание Президиума Лиги студентов Республики Татарстан. О том, какие вопросы обсуждались Президиумом Лиги, узнаете в следующем сюжете.